Что ж, третья решающая карта Десайдер этой встречи. Карта Нюк. Фергана против на Манган 2. Счет 1-1. Карту Дас 2 выиграли на Манган 2. Фергана героически смогли все-таки вытащить победу на карте а, Простите, на карте Инферно, ну и сейчас Фергана начинают В обороне, оборона у них начинается Достаточно хорошо, быстрый и жесткий Выход от коллектива на Манган 2, но не такой уж и Жесткий по количеству фрагов и пользы В этом раунде А Доти забирает последнего выжившего Игрока коллектива на Манган 2 И счет в матче становится 1-0 В пользу Фергана При этом, при всем, Фергана начинают с... Начинают за Сильную сторону Оборона это все-таки оборона. На нюке очень сложно поспорить, что оборона послабее, да? Здорово, Сани, соломчат. Приветствую. СК Фома. Ну что, пол! Халявный минус, пора его сделать И пол незамедлительно убивает ПГГ Экономический раунд, кстати, начинается гораздо лучше, чем пистолетный Как минимум два минуса уже сделали а, на Манганце но а только лишь в поисках возможности разменяться А Доти пытается прошить через стены соперников по трампами И все-таки находит минус по полу 3 в три но вот теперь уже перевес, который был незначительный у Наманган 2, полностью сведен, по сути, на нет. Минус от Зевса. Причем даже два. Гаджон-гаджон, ответный минус по Зевсу. Ну, а Доти с Стейтомом остались вдвоем. Бомба лежит э, на выходе из скрипа. Просто так ее, естественно, не подобрать. А Доти, кстати, перед тем, как сделать минус по Гаджон-гаджону, получил по голове вот так вот поворот, дорогие друзья. Кто-то порядки под стрим наводит, кто-то готовку, но пропустить тебя никак. Спасибо большое, да, за это тоже очень, очень-очень приятно это осознавать удачи каналу бро спасибо большое бег я тоже <смех> надеюсь что с каналом все будет хорошо и в общем-то тенденция -то пока что достаточно позитивная растет растет канал приходят новые зрители новые турниры новые спонсоры в общем вся эта движуха потихоньку но он набирает обороты Девайсы у коллектива на манган, невзирая на то, что бомбу они не ставили ни в первом, ни во втором. Все-таки они, видимо, решили, что пора бы приобрести что-то посерьезнее, чем пистолеты. И, в общем-то, разменялись в плюс. А доти вместе с ПГГ. А доти, кстати, сейчас прострел получил. Да еще и какой прострел! 2 хп осталось. Вот поэтому нельзя просто так сидеть на девятке в надежде, что тебя... Внезапно никто не прострелит Потому что прострел действительно никто не отменял А доте 2 хп И тут надо наверное все таки уходить на сейв Потому что ну не перспективно Идти воевать с тремя оппонентами Да и времени банально Не хватит на победу Ну 2-1 прям сходу На манганце рушат все планы Коллектива Фергана И опять же атака Я заметил кстати говоря у коллективов Из, из Узбекистана Периодически такое проскакивает, что Сильная сторона На карте Для них является слабой Вот, я не знаю, возможно это особенность Узбекского контрстрайка И вот по факту на картах Где атака сильная Поразительно, но Поразительно, но У ребят сильнее обороны Пол, даблкил, минус от Гаджон Гаджона. Доти и Зевс явно уже, скорее всего, опять же не вытащат. Бит продолжает прострел девятки, чтобы, собственно говоря, тут никто не пришел. Зевс находится на радио. Пол откидывает две флешки, чтобы его соперник его не убил. Но, ну, опять же, здесь вопрос только исключительно о сейве. 4 в 2. Надо спасать. Спасать ситуацию, потому что ситуация... Крайне печальная, если потерять этот раунд, а потерять его придется. Но помимо того, что будет потерян раунд, еще. Ой-ой-ой! Вы видели? Адоти убивает Гаджон Гаджон, а биц хаешки убивает своего тиммейта с ником пол. Тимкил. Досадный, неприятный тимкил сейчас произошел у коллектива на Манган 2. Но это, в общем-то, все компенсируется победой в раунде. Счет 2-2 и я не знаю прям даже, как реагировать на подобный поворот событий. Всем ассалам алейкум из Нукуса. Нукусу тоже большой привет. Очень жаль, что в этом турнире Нукуса, к сожалению, нет. Когда сыграет Нукус, Муха, Мурадов, Нукус в этом турнире, как я уже ранее сказал, не участвует. Привет, брат, как ты? Как дела? Здоровья, удачи тебе Асадбек, приветствую, спасибо большое Все хорошо, я надеюсь, у тебя тоже все хорошо и с делами, и со здоровьем Но у нас агрессия Агрессия пошла от коллектива Фергана Дескать, не понравилось им, что это нас постоянно жмут И решили, ребята, сами выйти в аркаду И, как вы видите, аркада получилась весьма интересной Ну, как минимум, два фрага сделали ну, Джейсону Стейтому, конечно, из э, будки не удалось убежать, к несчастью. Его там убили. Но перевес все-таки ушел в сторону ребят из команды Фергана. То есть, как вы понимаете, действительно Паджин оказался рабочим. Гаджон, гаджон. Минус ПГГ, зев, ответный фраг. 3 в 2 по-прежнему численный перевес сохраняется за игроками обороны. И в итоге все-таки он закрепляется. Бит. Ух ты. Ну, 16 хп против 95 у Карди. Харди Харди получается с прострела в голову. Боже мой, теперь ситуация приблизительно равная 16 против 19. Заканчиваются патроны. Харди пытается сменить позицию. Встает под позицию, которая более-менее не простреливается. Но реакции не хватает для того, чтобы забрать бита. Вот он, дамы и господа, клатч из команды на Манган 2, бит, оставшись один в 2, выигрывает не очень э, простой, так скажем, клатч. Но выигрывает, это самое важное. Ахмаджон Сафоев, привет, я твой новый поклонник. Я очень рад, Ахмаджон, что тебе нравится мое творчество. Присаживайся поудобнее, и приятного тебе просмотра. Зевс минус ММБО, Гаджон Гаджон убивает на улице Джейсона Стейтама. ну и здесь можно, собственно, уже пытаться раздирать точку А абсолютно по всем направлениям, потому что, как известно, кто-то из игроков обороны будет на споте Б, и перевес, который получился численный, его, естественно, нужно реализовывать, хаешка от бита убивает ПГГ, Зевс минус Гаджон Гаджон. Ну, зря сейчас затягивают наманганцы с выходом. На самом деле, мне кажется, что единственное правильное решение здесь будет как раз-таки сыграть агрессивно и быстро. Но право выбора, разумеется, за наманганцами. И они решают все-таки осмотрительно, осторожно сыграть э, этот раунд. Бит находится в теньке. И здесь пол перетягивается вместе к нему. То есть, судя по всему, надежды на выход на точку А На наманганцы не оставили. Харди... Ну, замечательная позиция. Конечно же, соперника, выходящего с со скрипом, будет убивать достаточно просто из этой самой позиции. Но, правда, не удается. Минус от пола, и Харди что-то прям подсдал. Вот уже в который раз Харди, ну, выглядит абсолютно слабым по сравнению с соперниками в перестрелках. При том, что на Дасте такого не было. Судя по всему, сказывается усталость игроков, потому что это уже все-таки третья карта. Ну что, постановка бомбы. Зевс. Не успевает сделать минус, потому что фраг достается Адоте, который по таймингам очень вовремя оказался на девятке. Да, Bomb has been defused, и это 3-3, дорогие мои друзья. Команда Ферганас смогли все-таки достичь победы в этом раунде. Не без труда, конечно же. Да, ситуация была вообще спорная и непредсказуемая. Но важен итог этой самой ситуации, остальное, по сути, не волнует ни команды, ни зрителей, никого вообще. Также, дорогие друзья, напоминаю, что в описании вы можете найти замечательную ссылочку на контору OneWin, там есть букмекерские ставочки, есть э, покер, есть казино, все дела, и там вы можете... Делать ставочки и поднимать денежки на этом Ну а по моему промокодику и реферальной ссылочке Вы получите еще и целых аж 500% к вашему депозиту Хорошее предложение, как я считаю Минус от Джейсона Стейтема, вернее, по Джейсону Стейтему. Ну и начинают сыпаться игроки атаки. Почему начинают сыпаться? Потому что вроде бы не погибали. Но урон получали достаточно бодрый. Вот сейчас теперь погибает бит, а Доти простреливает его. Потому что нечего, как говорится, долго сидеть на нуле. Вот на манганце я же сказал, что зря затягивают. Начинаются прострелы, начинается вот еще один фраг от Адоти и пол последний. Ну, Пол хитрого решил обойти соперников, а девайса-то нету То есть, да, обойти-то сейчас получится А что делать с Глоком в спине у двух соперников, например? Пока ты будешь убивать одного, тебя, естественно, уже разменяет второй Ну вот, начинается стрельба, да, и Пол, тут, конечно же, разрывают. ПГГ в паре с Адоти, Харди, в общем Вся команда Фергана там находилась 4-3, Фергана вырываются Вперед за счет Неокрепшей до конца экономики У игроков атаки, что кстати странно Все-таки 3-3 для атаки Как мне кажется с точки зрения экономики Благоприятная среда И не должно быть такого Что у кого-то не хватило на девайс Но как оказывается Можно немножко Неграмотно распорядиться Экономика, и получится вот такая вот неприятная ситуация. Джейсон стейтом Минус ММБО. Манен. Ответный фраг по Джейсону. И у нас здесь, как вы можете понять, численный перевес. Опять же, сохраняется за игроками обороны. Харди. Прокидывает желтый. Ну, и тем временем у нас на улице начинается небольшая перестрелка. Гаджон Гаджон остается с четырьмя хелспоинтами. Манен, естественно, по информации снимает соперника с грибов. И вот вам опять-таки численный перевес, который был моментально компенсирован всего-то навсего и игрой по информации о доте. Минус бит и еще один минус от Адоти с прострела. Вот это да. Вот она опять-таки игра по информации. Есть информация, что в мейне есть соперник. Туда моментально прилетает прострел от Адоти И соперник оказывается вне игры. 5-3 в пользу коллектива Фергана. Я еще раз напоминаю вам, что проигравшая команда на карте нюк покинет турнир. Роковая ошибка может быть э, совершена абсолютно любым коллективом. Поэтому все-таки лучше играть максимально собранно и осторожно. С хаешки сейчас прилетел минус в желтый. Гаджон-гаджон и бит... Уже ожидают своих соперников и тиммейтов в следующем раунде. Под моменталку Адоти выкуривает Манана. Ну, опять же, Адоти топовый игрок из Узбекистана. Нет ничего удивительного то, что Адоти, вот как вы видите, делает еще один фраг. На этот раз по ММБО. Ну, Пол надеется, что Адоти сейчас выйдет в аркаду и он его заберет. Но не тут-то было. Это же, черт возьми, Адоти. 6-3. А Доти поломал практически весь вражеский коллектив Ну, троих, по крайней мере, раскатал Как каток Как бы это ужасно не звучало Ну что ж, следующий раунд, десятый Юбилейный, так сказать, раунд на картинюк Гаджон, Гаджон забирает ПГГ Пытается забрать еще одного соперника Им, кстати говоря, оказывается Адоти и тут у нас быстрый, вот он тот самый быстрый выход от команды на Манган, который я уже давно просил и говорил, что пора действовать быстро и жестко, чтобы э, ферганцы не успевали на это реагировать. И это сработало. 6-4, дорогие друзья. Быстро и жестко. Вот под таким лозунгом, я считаю, должны действовать э, на Манганцы. Вторую карту кто выиграл? Вторую карту выиграла команда Фергана со счетом 16-14. А Адоти Попытка зааркадить в скрип Но, естественно, увидя соперника, он понял, что это попытка не самая адекватная И остановился буквально за несколько секунд до, опять же, роковой ошибки Но это Адоти Чем выше скилл игрока, тем меньше шансов, что он будет ошибаться ПГГ Забирает Гаджон Гаджона, но Аманан у нас пытается сейчас... Прострелить и не получить Ой-ой-ой, обоюдный прострел да, Зевсман, он это все-таки со скалы снимает Вот и нечего Дамы и господа называется. Если ты простреливаешь, минус не сделал Уйди, уйди, не рискуй а доте минус пол, под флешку выйти на точку А не всегда удается, тем более под одну, ну и здесь опять же, конечно, фирменные подсадочки, красивые и интересные в исполнении наманганцев, о, прошу прощения, ферганцев. Кстати, сейчас эта подсадка сработает, судя по всему, нет, ПГ! Десантируется на ММБО, ну и счет в матче становится 7-4 Вот уже и численный, не численный, прошу прощения, оппозиционный перевес начинает э, влиять на ход матча Black Dragon 2000, спасибо большое за подписку Ну а мы продолжаем, юбилейный раунд выигрывает э, Фергана И перевес э, растет уже до трех э, матчпоинтов Джейсон Стейтон э, минус Манен Ответный фраг не заставил себя ждать. Но дальше в игру включается Зевс и Харди. И вот я же говорю, но ну, у Харди прям какая-то череда невезения, что ли, начинается. А Доти, господи, куда ни посмотри, везде Адоти. На рампах Адоти. С девятки десантируется кто? Правильно, Адоти. Кто вылезает из каналок, Конечно же, Адоти. Экшн. А Дотти перемещается по карте Аки Ракета. 8-4. Победа в первой половине все-таки досталась коллективу Фергана. Это и неудивительно. Они в сильной стороне. Ну, Джейсон с там, что такое? Немножечко неграмотно сейчас сработал. Игрок э, команды Фергана. Но А с Зевсом вроде бы как компенсировали не совсем грамотные действия тиммейта. Сделав два фрага. Правда, размены тоже поступили. Поэтому на Манганце сократили... Разрыв по живым игрокам Харди понял, что уже Девятку контролирует игрок атаки И тут, собственно, лучше не стоять В открытую Так скажем, да, Харди Минус пол Ну, само собой, по биту была информация ММБО Минус Девс Ну, а вот теперь уже есть информация По Харди, но нет информации по ПГГ Прыгнула ХЛТВ, к сожалению, дорогие друзья Простите, простите, но это Техническая особенность э, Самого ХЛТВ Тут, увы и ах Победу все-таки выцарапали себе Ребята из Ферганы, но как Они ее выцарапали, мы с вами, к сожалению Увидеть не сумели, потому что Именно в этот момент, когда ситуация вышла На равную один в один Произошел прыжок, этот самый Поганый прыжок ХЛТВ Компенсация слоумоушена, так скажем Адоти, закончилась у Адоти экономика Его еще и прострелили на 70 хп Поэтому Адоти в этом раунде А, у него не то, что не закончилась экономика-то, елки-палки У него АВП в руках И вот как раз-таки это самая снайперская винтовка И делает минус ПГГ до да, в догонку еще три фрага Вот это оборона Вот это оборона Адоти и ПГГ это просто имба Имба, которую очень тяжело пройти 10-4 в пользу Ферганы Последний раунд первой половины уже начинается, дамы и господа Много пропустил в третьей карте Да, ну нет, по факту ты пришел Сколько там был счет Ну там, типа 6-4 Ну особо прям такого сверх чего-то интересного не было Ну да, что 10 раундов было там пропущено Да, по факту Чуть-чуть меньше Стейтем и Харди по фрагу, еще один минус от Стейтема, последним остается Гаджон-Гаджон, позиция в мейне, перестрелка со Стейтемом, Стейтом пытается сделать третий минус, но Гаджон-Гаджон не уступает и Стейтема все-таки забирает, но это пока не подключился ПГГ к перестрелке. 11-4 в пользу Фергана. И рестарты на вторую половину, дорогие друзья. Также хочу напомнить вам, ребятки, не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопочку лайк. Потому что лайк позволяет активнее продвигать видео. И больше ребят будут знать о том, что до сих пор еще проводятся турниры, лан-турниры <coughs> по Counter-Strike 1.6. Привет, друг, долго еще ждать игру? Вот это очень вообще странный вопрос, Бахром. В смысле, долго еще ждать игру? Уже третья по счету идет. Ну, сейчас как бы не думайте, это не лайв, потому что у команды на Манган что-то никак не может uh, зайти один из игроков. Их на данный момент на сервере четверо. И вот он появляется, только с никнеймом рэпер. Переименовался и зашел с интересным никнеймом. Ну что ж. Посмотрим, поможет ли ренейм игроку выиграть э -э, вторую половину и, как следствие, выйти в полуфинал. Ренейм это дело, конечно, хорошее, но не всегда, так скажем, решающее. Да, вернее, вообще никогда не решающее, как бы ты себя ни называл. Все будет зависеть исключительно от твоих способностей. Как игрока ММБО! Сносит просто ПГГ А Доти тоже, к сожалению, погибает без минуса И у коллектива Фергана тут очевидно появляются проблемы Ташкент когда будет играть? Ташкент вообще не играет в этом турнире Вот вы прежде чем такие вопросы задавать Вы бы сначала спросили, играют ли они То есть откуда у вас такая уверенность, что они играют в этом турнире Что вы спрашиваете, когда они будут играть Когда-то будут но только не сейчас. И только не сегодня, и не завтра. И более того, скажу, до конца сентября точно не будут играть. 11-5. <coughs> Пистолетку выигрывают на манган. Причем, ну, не понеся каких-либо потерь. Вообще. Ни одного фрага ферганцы не смогли сделать. Вот настолько печально э была обстановка у ферганцев. Ну, как вы помните... Адоти, Адоти. Но нет, опять же, одного Адоти не хватит. Это невозможно. Ну, Харди, конечно, пытается посильно помогать. Саня, где твои HD-текстуры спрятаны? И Нукус тоже не играет. Завершающий фраг за Гаджон Гаджоном, 11-6. Собственно, опять же, вспоминаем карту Инферно. На Инферно все было достаточно прозрачно и очевидно. Ферганцы до последнего вот, не могли никак стать победителями, пока под конец у них не открылось второе дыхание, и при счете 15-14 они все-таки решили не играть овертаймы, а выиграть карту. Почему вход пишет э, Playground Club? Не ФК играют, что ли? Это LAN Какой ФК? Матч проходит на... в клубе. В клубе. В Узбекистане в клубе. Это не не фасткап вообще даже ни разу. То есть они играют ну, на лане, опять же. Это лан-сервер. Как вы видите, у одного игрока пинга нет. У остальных минимальный. А доти с Зевсом затыкали Манана и ММБО, и ситуация 3 в 2, но на этот раз уже парадоксально. Но с перевесом... Ой-ой-ой, пол прострелил ПГГ! По ну вот поэтому я всегда и не очень любил, собственно говоря, картунюк, Потому что вот куда ни встань, тебя с любой стороны прострелят. Главное только, чтобы по тебе информация не прошла, и поэтому нужно играть, так скажем... Тихо, бесшумно, словно рысь, вспоминается мне фраза из э, Warcraft 3. Фраза, которую озвучивала, так сказать, ну, вернее, произносила Дриада. Бесшумно, словно рысь. Э, кажется, как-то так это звучало. И вот... Именно так и нужно играть на карте нюк В противном случае ты где-то топнешь Тебя обязательно через стену убьют Даже понять не успеешь, что произошло 11-7 Разница в 4 матч -пойнта. Команда на манган начинает вторую половину Сверх хорошо И опять-таки при наличии сильной стороны за плечами На мой взгляд Имеют все шансы на победу и выход Непосредственно в полуфинал этого матча Выиграет тот, кто, в первый, э, кто первый в камбэчную дозвонится. Ну, кстати, ведь по сути действительно так оно и есть. Маннен и МБА по минусу и ответный от Адоти. Но опять же, если бы тиммейты играли приблизительно на уровне Адоти, проблем было бы гораздо меньше. Тем более уж в атакующей стороне. И Фергана делают ту же самую ошибку, которую поначалу совершали на Мангансе. Это медленные раунды в атаке. То есть, куда более быстрые раунды работают на самом деле в данной ситуации. Куда более эффективно. Потому что что на манганс, что ферганцы не очень быстро оформляют перетяжки. И за счет быстрого и хлесткого выхода э, можно достигать небольшого перевеса. Зевс очень быстро, кстати говоря, проскакивает из окна. Разменивает погибшего Харди и минус от Адоти. Ситуация 2 в 2. Какие-то плоды медленная атака все-таки принесла. Еще один минус от Зевса. пол последний. И здесь Адоти а Адоти не пропускает оппонента 12-7 Ну что, с появлением девайсов Фергана Вроде бы как заиграли Вопрос, надолго ли? Уже не раз такое мы с вами видели Дорогие друзья, да? Что команда, вроде бы как Появляются девайсы, и ты такой думаешь, что Ага, ну все, теперь-то они будут Играть очень круто, но нет Прям вот просто парочка Раундов и все А то и вообще один ну, нет экономики у наманганцев, в этом раунде они сыграют с пистолетами, и, по сути, ферганцы естественно, такое обязаны выиграть. Но нет никакой информации, что там пистолеты ММБО минус Джейсон Стейтом вот это проблема, почему? Потому что теперь есть автомат Калашникова, его пожелательно, конечно, не позволить засейвить, но ММБО, естественно, уже с этим самым... Калашом отправился на точку Б Ну, кстати говоря, на точке Б Сейчас находится весь коллектив Из города Фергана И устанавливается там сейчас бомба А дотик, ой-ой-ой Биты МБУ Сейчас каким-то нереальным образом Очень сильно уменьшили шансы на победу Коллектива э, Фергана Но все-таки бит пытался спрятаться За ящиком но, извините, когда ты стоишь за ящиком и тебя простреливают э, в два автомата Калашникова, ну, рано или поздно ты уж сто процентов погибнешь. То есть, ну, выйдешь, ум, убьют сразу. Э, не выйдешь, не убьют. Ну, в общем, короче. Вернее, не выйдешь, все равно убьют. Так что тут безвыходная ситуация. 13-7. Не проиграли ферганцы, хотя очень здорово на манганцы сейчас... Навязывали проблемы оппонентам. маном, десант с конструкцией по Зевсу. Бомба установлена. Харди. Ну, что такое с Харди? Это сегодня 9 кп остается и все. Здесь просто Харди заруинил. Ну, откровенно скажем, не то, что, конечно, Харди заруинил. Но давайте будем честны. В момент, когда твоих тиммейтов расстреливают соперники по команде, Наверное, не самое правильное решение сидеть и до последнего ставить бомбу. Может быть, все-таки лучше отвлечься и помочь им, а бомбу в случае чего мы поставим потом. Вот, по-моему, должна быть такая логика в действиях, как мне кажется, во всяком случае. Ну, просто по результату Харди остался один, а учитывая, что Харди явно устал и лишился формы, которая у него была на карте Даст-2... Лучше играть вместе с тиммейтами. Адоти. Не залетает ноузум. И зря на самом деле Адоти сейчас действует соло на улице. Кто-то из тиммейтов пришел на выручку. Но здесь со всех сторон на самом деле прессуют. И на шести также есть соперник, который, кстати говоря, прикрывает Харди Не видит соперника на шести. И в этом большая проблема кроется. Но занята позиция за красным, а соперник шестерки все-таки убежал. Три игрока атаки остались. Ферганцы вообще никуда не вышли, но нанесли каким-то образом все-таки 10 хп. <laughs> Сняли 10 хп, Ну, ладно, сейчас чуть-чуть побольше. Но раунд на самом деле, конечно, абсолютно провальный. Адоти, бесподобный Фаздзум, но сколько бы Адоти не потел и фастзумов не давал, один он не выиграет. А его тиммейты просто... Просто вышли в отдачу, сыграли, так скажем И все Ну что, будем ждать сейва от Адоти Нет, будем ждать попытки выбить оппонентов от Адоти Но это очень сильно С АВП идти выбивать оппонентов Когда их четверо, а ты один 13-9 Малейкум а, ассалам Шамшот <affiliate> <steel> Гаджин, Гаджин, минус ПГГ, ничего себе Зевс, жуткий, хорошо Джейсон за там зарезал пола, а еще один минус от Зевса, вот это выход по точку Б, господи боже мой! Очередной раунд, который я уже давным-давно жду от ферганцев. Но почему же нет этих самых быстрых выходов? А вернее, почему они бывают так редко? Мана остается с 39 хелспоинтами. Бомба установлена. И ну навряд ли удастся выбить. У него нет дефьюз-китов. Поэтому, конечно, мана уходит на сейв. И сейвиться он будет в терровском спауне. Игроки атаки, само собой, его не найдут. И, как следствие, 14-9. Что логично. Ну вот, видите, как бы, я же говорил, что если ферганцы будут чуть-чуть быстрее, будет проще выигрывать. А, вот, собственно, они стали чуть-чуть быстрее. И как результат. 60 плюс зрителей. аллилуй ФН Самое большое количество зрителей было достигнуто на предыдущем финале лан-турнира. Там было 120 или 130 чем-то зрителей. Ну вот как-то так было, в общем То есть это была более, так скажем, жесткая игра Там играли Нукус и то ли Наманган, то ли Самарканд Я уже точно не помню В общем, ну матч был очень интересный И народу собралось действительно очень много Чат летел с такой скоростью, что я даже не пытался успеть его почитать Потому что там ребята общались очень быстро И я просто половину сообщений даже не видел Бит минус от ад Джейсона по... По Джейсону стейтому, прошу просить меня, дорогие друзья. Ну и попытки нашивов от игроков обороны, собственно, чтобы атака особо никуда не выходила. Адоти. Ну, сейчас, если Адоти попытается в соло опять же выйти из желтого, ну, это будет просто смерть. Нет, это попытка прострелить оппонента на крыше желтого, но на крыше... Желтого не было, никого Собственно, поэтому попытка оказывается не очень успешной Но вот опять же, только что сработал быстрый раунд Ну сделайте еще один Ну просто чисто вот так, для статистики, как говорится Маннон, минус Девс Ну, Адоти с Харди остались вдвоем Все помним, что Харди очень устал И Адоти, собственно, по факту практически один Минус ММБО ну, с небольшой потерей лайфбара и есть под рампами соперник. Минус Харди, Адоти выходит на размен, 37 хп, ну и для победы в этом раунде ферганцы должны увидеть эйс в исполнении Адоти, но Адоти не сумел. Приз сколько? 500 долларов за первое место и 200 долларов за второе. Общий призовой фонд турнира составляет 700 долларов. Ну, собственно, у нас, опять же, какая-то зеркальная... Ну, вернее, не зеркальная, а повторение истории, которая была на... Где? Которая была, естественно, на карте Инферт. Бит, килл минус один отмана На все это дело Харди умудрился где-то найти минус с Дигла и, подобрав девайс, быстренько покинул позицию. Ну, есть возможность перегруппироваться, а Доти при этом зашел уже в спину, и в спину зайти это... Ну, в данной ситуации здорово. Вау, Официальный аккаунт э... Time Factor пришел и донатик прилетел. Сейчас зачту. Большое спасибо. Сейчас как только закончится раунд, я обязательно зачту. Приветствую, Александр. Все хотел спросить, организаторы турнира платят за ваш стрим? Да, разумеется. Два на два, дамы и господа, игроки атаки, кажется, делают что-то невообразимое, настолько невообразимое, что они пытаются выиграть раунд. Но в спину уже забегает пол, и тут вопрос, смогут ли развернуться вовремя игроки атаки. И да, Харди удается развернуться, только не удается забрать соперника. Прыжок Хилтвейк, к сожалению, мы видим, что Адоти погиб, но не видим как, увы. А тут даже вопрос не столько, что зачем комментировать бесплатно, что я считаю, что каждый труд должен быть оплачен. Как бы это крылатая поговорочка, которая, в общем-то, на мой взгляд... Действительно имеет очень хорошую силу и вес Потому что это действительно так Если человек что-то делает Какую-то плату за свои старания он все-таки должен получать а, Прилетел донатик 200 рублей от ДСК Тим Привет на поддержку Привет, огромное спасибо Все пойдет на поддержку В данный момент собираю на новый микрофон а, Микрофон не из дешевых Поэтому собирать достаточно долго Но благодаря донатикам Uh, Все-таки рано или поздно я насобираю на него. Минус от Харди. Но, правда, потеряли Адоти и Зевса. Весьма и весьма ребята такие, которые могли бы затащить раунд, даже находясь вдвоем. Поэтому такую потерю, конечно, компенсировать uh, очень сложно. На такие два минуса нужно как минимум три, а то и четыре фрага давать, чтобы все было uh, Хорошо. У команды. Ну, Джейсон Стейтом э, с Харди остались вдвоем. И Джейсон, кстати, находит возможность э, сделать минус под девяткой. Ну, вот, тот самый момент, когда Харди должен искупить грехи свои. И он искупает их. Минус по полу, минус от Стэйтема, и бит остается в соло. Бит при этом находится на точке Б, разбивается каналка. Харди слышит это, и Джейсон Стейтом забирает бита. Вот это, дорогие друзья, клатч. От тех самых ребят, про которых вообще нельзя было сказать, что они сейчас сделают клатч. При всем уважении к коллективу. Фергана, но Джейсон Стейтом и Харди не очень-то уши и блистали на протяжении всего этого матча. Но теперь, благодаря именно им, 15-й раунд достается коллективу Фергана, и, как вы понимаете, наманганцы не могут выиграть, не сыграв овертаймы. Заканчиваются патроны у Стейтема, но вот вы видите, да, то есть в стрельбе Стейтему не всегда везет, но самое главное повезло в предыдущем раунде. Тогда, когда должно было это все произойти. Стейтом с Харди и Зевсом остаются вдвоем. Про, втроем, простите. Стейтаму уже убивают. Ну, Харди и Зевсом э, бегают где-то под нулем. Естественно, игроки обороны слышат, как они там бегают. Минус от Зевса. Да ладно, неужели еще один какой-то нереальный клатч сейчас с вами увидим? 4 в 2, напоминаю, была ситуация, теперь уже 3 в 2. и атака медленно, но уверенно начинает свое движение под точку Б. Ну, как атака Харди пытается прострелить соперника, но соперник просто ушел на девятку, говорит, не надо меня простреливать. Привет, а что с микрофоном? Ну, микрофон уже как бы старенький, видимо, на нем, я не знаю, мембрана, судя по всему, подозносилась. Он периодически какие-то звуки ловит которых вообще нет вокруг меня, то есть, ну, такой как уже старенький он, в общем. Пять лет, как-никак, микрофону, и, судя по всему, отжил он свое, потому что используется он по назначению и в хвост, как говорится, и в гриву. 15-12, ну, вот, собственно, вот такая вот ситуация. Неприятная, конечно, да. То есть, когда я начинаю громко говорить, микрофон просто срезает все эти шумы. Вернее, срезает мой голос и начинает просто какой-то непонятный треск издавать. И это первый признак, конечно же, износа микрофона. Потому что у меня таким образом износился мой предыдущий микрофон, собственно. То есть, тут вопрос не в настройках микрофона, а уже в самом его техническом состоянии. А доте! Минус. Гаджон, гаджон. центре фрага в очень очередном, очень важном раунде. Начинают ребята из Ферганы. Бит с полом. Ответные фраги пытаются делать, но Карди... Не выживает. Не выживает, дамы и господа. А доти и ПГГ. Вот, на мой взгляд, самая жесткая связка коллектива Фергана. Проходит на точку Б и сейчас будут устанавливать бомбу. Да, численный перев за наманганцами. ММБО забирает ПГГ Адоти. Доти. Минус ММБО. Один, на... <coughs> один против двоих. Простите. Против Бита и она Остается от Доти. Бомба тикает. 20 секунд до конца раунда. Нет дефьюз китов у игроков обороны. И это очень важный момент, что нет дефьюз китов. Потому что на дефьюз остается очень мало времени. Но благодаря минусу от Мана, но этот дефьюз все-таки будет. 15-13. Зря все-таки от э, избрал позицию чека данной ситуации через двери. Э, на мой сугубо личный, конечно же, взгляд. Лучше было бы пойти поотвлекать внимание соперника. Ну, например, через аквариум. Э, через аквариум. Шансов было бы чуть-чуть больше, потому что, как минимум, через двери-то его выхода ждали. А вот в аквариуме он мог сыграть на эффекте неожиданности, а доти. Перестреливает Гаджон. Гаджона сразу открывается и минус от Харди. Минус от Харди, да, не от Гаджон, А Доти забирает ПГГ. Что вообще, черт возьми, происходит? В этой потасовке Адоти умудрился убить как-то своего товарища по команде и умереть сам. 15-14, дорогие друзья, вот не разобрались. Это вот, да, конечно, основной и, наверное, ключевой минус быстрых раундов за атаку. Любая ошибка приводит к тому, что вы просто проигрываете раунд. То есть каждый должен знать четко, что он будет делать при той или иной ситуации. Ну а теперь у нас последний раунд основного времени, дорогие друзья. А, теперь либо овертаймы, либо фергана все-таки выходят в полуфинал. И мы попрощаемся с коллективом на Манган-2. Что будет, я даже не берусь предсказывать Опять же, бай не самый качественный У Харди нет девайса Я не знаю, что у Зевса сейчас Он почему-то до сих пор с ножом бегает Ну и падает Адоти Надежда команды Фергана В какой-то степени, благодаря этому погибает А, Зевс у нас э, на скалу Пытается запрыгнуть вместе с тиммейтом Понятно, там пока Адоти пытается Потеть его тиммейты пытаются на скалу запрыгнуть и просто Адоти погибает, потому что его тиммейты э, не смогли. Прогнозик прилетел 19-17, э, Фергана выиграет, э, говорит Женя. Ну посмотрим, Жень. ПГГ вырубает Манона, и ММБО еле-еле унес ноги после перестрелки с улицы. Ситуация равная 4 в 4. Сколько там по фрагам ребята бегают? Вот, пожалуйста. 15 у Адоти, 19 у ММБО, и это фраг-лидеры. ММБО, невзирая на лоу умудряется умудряется забрать соперника. Минус от Гаджон-Гаджона, и отбита. Харди последний, 1 в 4. Ну и я так думаю, все-таки, дорогие друзья, что это овертаймы. А может быть и нет. А, ну вот что, овертаймы, 5 секунд до конца раунда, Все. Дамы и господа, 15-15 допчики. Допчики прилетели. Вот такой вот прикольчик. Неожиданно. Неожиданно. Для... Лично для меня это точно. Но что самое здоровское в этой ситуации, что овертаймы. Вот что самое здоровское. Ну что у нас здесь сейчас будет? Пока непонятно. Александр, зимой у нас намечается турнир, тоже выбираем стримера, но мы бы хотели, чтобы комментировали двое. Есть у вас какая-то возможность, как с вами связаться? Связаться со мной можно через э, личные сообщения ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Ну а там уже, собственно говоря, все нюансы мы можем обсудить. Ну что, отрестартились и понеслась. Тергана, естественно, продолжают э, в... Атаки, как, собственно, они и были. Ну а номанганцы продолжают обороняться. Джейсон Стейтер выигрывает перестрелку. А Доти минус Гаджон Гаджон. Но это разменный минус за гибель Зевса. И 4 в 3. Напоминаю, что победителем станет команда, которая выиграет 19-й раунд за ближайшие 6. То есть. Экшониста, дамы и господа, экшониста. А Доти. Дабл кил. Манн остается один против двоих. Вырубает Адоти, а где же стейтом? А стейтом на девятке. И по стейтому нет абсолютно никакой информации. Дефьюз от на Стейтом! Боже мой! Рука-лицо! Это фейспалм, дорогие друзья! Ну, удар ножа. Но я еще помню какой это год. Наверное, год 2014 таким образом обманывали. Потому что если ты в этот момент бьешь ножом и одновременно нажимаешь кнопку Е, e, не слышно звука дефьюза. Как это можно в 2021 не знать? Харди и Адоти открывают выход на точку А, забирая пола и бита. ну и за все это заплатили минусом по Zivsu. В принципе, хороший размен получился. Манон 1 в 4 Минус ПГГ. И минус от Адоти, дорогие мои друзья. Это 16-16. Вот так вот. Напомню также, что если счет будет 18-18, то очередная серия допов будет. Вот такая вот история. Ну, а что касается комментирования в паре с кем-либо, вопрос такой, потому что я, собственно говоря, на протяжении всего этого времени комментирую в соло. Э, очень много времени. И, во-первых, я буду очень придирчив к... Э, Сокастеру, который со мной будет комментировать. То есть, если это будет человек, который никогда ничего до этого не комментировал, либо, на мой взгляд, комментирует неудовлетворительно, то это заранее нет. Ну и, собственно, касаемо оплаты за мой труд... Это будет чуть-чуть выше. Потому что для меня будут не очень комфортные условия. Хотя, ладно, в общем, касаемо оплаты, это уже в личных сообщениях непосредственно в переписке. Тем временем у нас ретейк от Манана под флешку. Ну, тут сразу под троих открылся, конечно, без шансов. 17-16 в пользу коллектива Фергана. Первую серию, вернее, первую половину первой серии овертаймов они все-таки выигрывают. А что будет дальше? Очень будет сложно, конечно, что-то представить. Очень сложно. Но коллективу Фергана нужно для победы взять всего-навсего два раунда из трех, которые сейчас будут разыгрываться. На Манганцам для победы нужно взять все три. Ну а при счете 2-1... В пользу на Мангана Это рестарты и овертаймы продолжатся Ну, собственно, решающая карта Проигравшая команда вылетит Естественно, поэтому здесь Просто под до последнего Ни одна из команд не захочет сдаваться Просто так и все будут Как звери воевать ну вот, кстати, Зевса уже наполовину КП оштрафовали, даже больше, чем наполовину На 58% здоровья Джейсон Стейтом э, в мейне Погибает Адотти, ответный минус Ну, тут самое главное Для обороны, если Фергана, конечно, хочет Выиграть э, Не сдавать позиции и лишний раз Тоже в аркаду не выходить Раз уж хочет Команда на Манган 2 играть медленно Так пусть играют Команда Фергана в таком случае чуть-чуть, ну, получит хорошую возможность справиться с этим чуть-чуть легче. Минус от Адоти, следом минуса от Девса, и пол остается один в 4. Его прошивает Адоти. Нет, не прошивает, прошу прощения. При Аркаде на радио он его находит и просто убивает. матч дамы и господа. Фергана... Фергана, прошу прощения, взяли 18-й раунд, и если они выиграют 19-й, то они станут победителями, но если отдадут 2, то на манганцы э, вытащут до следующих рестартов. А Доти вооружается снайперской винтовкой, отправляется чекать улицу, ну а тем временем Харди закрывает выход из скрипа, минус от Стейтема, 2 минус от Стейтема, и... Всё. Даблкил от Зевса с девятки, и это 19-16, дорогие друзья. На этом матч подходит к завершению, и коллектив э, Фергана выигрывают и выходят в полуфинал. Мои поздравления команде, и они... Собственно, сыграют этот полуфинал против своих соперников, а против кого они будут играть, вы узнаете непосредственно завтра. Ну а на сегодня с ними мы прощаемся, а с командой на Манган прощаемся в принципе. К несчастью, они турнир покидают.